Ой, <сев а -а -а -а. голова болит. Ты? этот мистер Бак? Это что мистер такое? Бак? Алло Алло Алло Ты Книжка? привет, я решила проблему и забрала у Бражника шкатулку и свое отдала тебе с поюка. Так, нет, это сон меня укусили, и она не могла так быстро забрать шкатулку. Алло, ты Она забрала, она мне дала шкатулку, она дала мне три целых шкатулки. Теперь я шкатулку, да? ну ей спасибо, олег, конечно. Олег, алло, алло, а, алло, да, алло, что случилось? Выгляни в окошко. Офигеть. Дашь мне моркошку? елки палки Да, я сейчас найду, может быть, позвоню мистер Балку где-нибудь как-нибудь. че да. и книгу отдала мне. Тики, хотя тики, сегодня цики. Где... Так, а -а -а -а! что это было? Так, набирай номера. Под... Так, так, так, так, так, так, так, так, uh, да, не... так. Да, все талисмены здесь. Соберу новую команду. Колен, прячься. Улетаю, mm. я улетаю. Спасите. Я высоко, слишком улетаю. Эмкей. Okay. Да хватит меня отправлять в воздух. Барк, на охоту. Ой, на охоту. Апорт. Здравствуйте. Здравствуйте, милая дамочка. Как вас зовут? Вы, работе, вы работаете и тут и да. Вы тут работаете, милая, милая дама. Снитесь! Мне нужна ваша помощь. это камень через кролика, да. он дает силу путешествовать по временем, вот. Мне нужно, чтобы вы, этот, помогили сразиться с злодеем. Так. Я летаю, я улетаю в небеса. Так, она разберется. Просто, просто да, тупо дать первостречному, ну ладно. Барк, прячься. Клиф, трансформация. О, вау, костюм. Левер, реально прикольный, ну ладно. Ай, я улетаю. Какая в этом сила? А я пока все буду снимать эту вещь. Ну, Руклиф, слияние. Так, теперь я... Гуры Клевер. Так, ты где, парнишка? Парнишка. Не нужен парень. Какой-нибудь. Ладно, все-таки буду с собакой. Улетаю. Я покоряю... Барк выше. на охоту. А! Ты! Иди за мной. Я летаю выше... Неба. Это камень чудес пчелы, который даст тебе силу парализации. Используй его благо. Посмотри и ты вернешь этот камень чудес мне. Я могу тебе доверять, надеюсь. А! Парень! Парень, который летает тут-то. Давай. А. Лети за мной! Лети наверх! То есть не лети пока наверх! Не лети пока наверх! Ай! Ладно, я полечу, как-то долечу меня? или не долечу. Опа, давай. Опа, долечу. Я, видимо, не долечу. А из-за, Да я знаю. Привет. Опа. Ты да откуда ты. знаешь про аппорт? Дай подумать. Уходи отсюда, давай. Стой. Погоди. Да я зайду туда? Да я зайду туда. Не заходи за мной. Откуда тебе талисман вот это? Собаки? Он а поддельки у мистер Бага. Я мистер Баг. был Балбес. Не заходи. А ты, ж, И... не, ты ж меня не вспомнишь? Или помнишь? Я не знаю. Я сегодня проснулся. У меня, было шкат, у меня принесли талисман кто-то. Все знаю кто. Ну ладно. Это камечки, собаки, которые дает силы всему, чему дотронется твой меч. Используя его благо после миссии, ты ты к камечке смене. Подожди, у меня таймер почему-то еще не прошел какой-то. Так, с, кролик, пчелка и собачка, да? Вот такой у нас сегодняшний состав. И так, и газа дрянная вообще. Какого права ты посмела меня? Телесман удачи! сменудачи! Капать, а копать, копать, Может, это сантимонстр? Я не знаю, кто это. Или о или сантимонстр. Но а у неё высказante... выпала кирка. Насколько я знаю, есть такая книга, короче, как бы тебе объяснить. Сантимонстр это воплощение по талисмана павлина. Я не знаю про это такое. Я недавно был хранителем, и мне сказали, и я потерял сразу уже все, все талисманы. Вот так вот как-то. А... Ну так что я не изучила еще все до конца. Я знаю только талисман моли. Мне срочно нужно домой попасть. Может быть, это означает копать глубже. А что копать, если нечего копать? А, по по похоже на хвост. Нету, нету, я по что просто нету. Вперед, возвращайся, стики. Не. Мусорка. А нет, не мусорка. Что не так ударить? странно? Хм. Я должен выбрать талисман. Талисман, талисман, талисман, талисман. Талисман. Я не знаю, что мне делать. Все для меня слишком сложно, все слишком новое. Я не знаю. Может помочь чем-то? Нет, ничем не надо помогать. Скоро приду. Стомп! Стомп! Трансформация. Теперь я. Дозер. Опа. Я не машина, а бульдозер. Закопаю. Слушай, слушайте, э, супергерою надо ее вытащить из воды. Предлагаю открыть кроту в другое измерение. Крота? Талисман паука? Есть. Правильно. Правильно мыслишь. Я. Минотавар. Не так нам ее вот это отвезти? Mm -hmm. А что если... По идейке мой талисман только э, телепортирует именно только предметы. Но, по идейки, ты но, по идейке я вернусь сейчас обратно к себе. Он брав. Здесь, нам, здесь ему нужно. Его нужно уничтожить с помощью другого талисмана. Нора, плети паутину. Конечно, возможно, неприятные, возможно, на могут последить, но ладно. Так, руар, прячься. Нора, ты плети паутину. Кстати, сейчас используют... Нара, кота! А теперь все в рассыпную! Не уходите, главное, от нее далеко. Ребята, я принес вас другое измерение, а тут будет более безопасно нам. А мне нужно использовать другой камень чудес, чтобы ее уничтожить. Я Это использую тоже. очень хороший талисман. Он очень сильно всегда всем помогает. Только смотрите, держи, держитесь рядом с ней, не ходите за мной, перевоплощаюсь. имеешь в виду талисман кота. -ко -ко -ко -ко? Нет. Полоски. Я лиловый тигр. Здорово, тигр. Столкновение. Не, она не... Она может... Я куда она отлетела? Ну, да. Поэтому я и нас с другой измерением. У меня бесконечное количество, потому что мы находимся в другом измерении. Здесь работают другие рамки талисманов. Советую всем отойти от меня. Вообще хоть какое-то влияние на него. Погодите, я знаю, я знаю. Вьем ее пока руками, вьем ее руками что время для супер шанса. Пойми, я не смогу превращаться каждый раз. Хотя, знаешь, я с тобой соглашусь полностью. Погоди. Чтобы есть Он все разрушит, поэтому это слишком опасно. Не ходи за мной. Превоплощение. Прежде у него, очень хоро... у него очень хороший у этого атлеста. очень хороший удар. И плюс есть это астролучение. Клевер. Да. Ну, в принципе, нехорошо, но только жалко то, что у нас есть, это астролучение. Астролучение... Венном. Первое воплощение. Барк на охоту. А я веном. Давайте быстрее с ней разберемся, и я верну вас всех обратно. Еще чуть-чуть осталось. Собака. Сзади да. а... ко мне, быстрей. Ага. Ты где? Я тут. Лови. Я тут. Вернешь мне потом. Это... Да. Мне, ну, мне нужно, чтобы Нужно был супер шанс. Пока не бейте его. Добейте да еще чуть-чуть. Не бейте его больше. Все, не бейте. Пускай будет. Лет... Тики, давай! Применяй Супер Шанс, быстрее! Блин, а лучше... Супер Шанс, Леди Баг или Мистер Бак или кто, неважно! Это... Скажи то, что Может, ты... Прив... Супер Такс, а теперь применяй. Уже костюм поменялся. Ну что ж, герои, получилось. Да? Получилось. А, да, точно. Так, пойдем. все, ладно. Тики, да, трясомация. Тики, я трясаю тебя. На. Все, трясомация собака можешь оставить у себя. Дедр Смайли ЛБ. Дедр Смайли Дебак. Я себя давала. Я не могу его найти. Я потерял, потерял Сережку. Сережка. Подожди. Господи, небольшое. Где звучание? А, сейчас. Вот он. Да. Все. Спасибо. Раз. Улучшаюсь из улучшения есть циклив все ну надо будет чаще проводить время с друзьями и наверное я выдаю из своей